Всем привет! Меня зовут Глеб, и вы находитесь на канале «Бесплатная школа видеоблогера». И сегодня мы разберемся, кто такой модератор YouTube канала и какие обязанности он выполняет. В первую очередь, он следит за чистотой комментариев и модераторов может быть несколько. Главное, чтобы это было целесообразно. Если канал миллионик и комментарии там зачастую как чат? Основная обязанность модератора здесь удалять спам и неадекватные сообщения. Но это не все. Он может раздавать баны для нежелательных пользователей, может искать новые идеи по развитию канала. И в целом, модератор должен жить своим каналом. Он несет ответственность за все, что происходит на канале. Зачастую действия неопытного менеджера могут привести к блокировке канала, а также удалить всех видео без возможности их восстановления. И все, что было сделано, уже не вернусь. Во избежание подобных инцидентов приходите в нашу бесплатную школу видеоблогера, смотрите видео, задавайте вопросы в комментариях, учитесь вместе с нами и не забывайте ставить лайки.